Вутро, вечер, день, ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего видео это что он подумал, когда увидел вас. Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте любое времечко в описании под видео. А я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, спасибо вам за то, что ставите лайки, комментарии, что вкусности приносите мне еще в донат. Поэтому большое человеческое спасибо бочку поэтому мы сегодня будем рассматривать условия то есть условия при каком моменте может быть вы что-то делали, может быть, вы куда-то ходили может быть вы как-то творили может быть что-то он ходил пробегал мимо там допустим на пробежке хо хо и тебя увидел все упала встала поднялось поэтому вот условия и мысли то есть в принципе и сам у нас ответ на вопрос королевский синий, синий камушек сердца океана, сердца океана хорошее сердце океана хорошо, ладненько, давайте если что, ставьте на паузу возьмите чай, кофе поразмыслите над жизнью как-то глобально если хочется а мы пошли а, что он... здравствуйте, кто выбрал первый такой каменистый, такой классный вариант что он подумал, когда увидел вас Вот что он подумал, когда увидел вас условия и мысли же так, условия, превью в условиях, он там вас встретил, чтобы подумать, когда увидеть вас. Условия. Условия всех этих интересных. Ну, когда кто-то пыхтел, когда кто-то пыхтел, трудился, а он на коне. Так, давайте я что подумал сразу. Раз, вот те два, вот те три. Так, несколько условий я бы здесь сказала. Ну не условия, а несколько мыслей. Мужчина, который думает о других мужчинах, это интересно. Так, дорогие мои, если вы бывшая жена, но ну сразу давайте так, если какие-то бывшие жены, если бывшая мужья, то человек как-то с легкой грустью, прям с легкой... Давайте условия, а потом с легкой грустью, сдули, с легкой долькой, вспомнил какие-то времена, которые между вами как-то происходили, когда вы были семьей, были вместе. То есть это какой-то такой момент, это именно для тех, кто разведен. Ведь при каких условиях? Ну, это прям первое, ну, ладно, так, э, здесь я бы могла бы сказать, что человек-женщина, человек-женщина либо трудился, либо пыхтел, либо что-то что таскал, либо как-то изъяснялся, возможно, не знаю, по дороге тележку с арбузами гоняла, с арбузами гоняла. Что-то творил, делал. Возможно, не одна с подружанькой. Возможно, в компании, в содружестве. Ну, а человек также, человек также занимался какими-то вещами. Но здесь как будто занимались сами, сами по себе какими-то вещами. Здесь, возможно, встреча в компании, либо встреча в каком-то общественном месте. Возможно также, что встретились люди здесь, в принципе, на каком-то празднике. Возможно, на каком-то именно, который подводит весь этот итог. Ну человек сначала кого-то курчил, кого-то курчил, не особо был заинтересован, но подметил вас. Знаешь, подметил вас, но не особо заинтересован. Знаешь, вот. А, увидел. Угу. Вот здесь вот такой какой-то такой момент может произойти. То есть здесь в принципе у нас много было народу. Возможно у кого-то был праздник, возможно там было какие-то тайные какие-то интересные знания, возможно именно знания между какими-то группой лиц, возможно какое-то награждение я не исключаю. Здесь такие моменты. Также человек вас приметил. Ну, но человек вас не принял особо как-то в расчет, возможно даже как-то, возможно с негативом при этом к вам, либо относился, либо как-то, знаешь, либо с негативом, либо если он вас знал, либо как-то со скептизом, ну как-то скеп скептически к вам относился. Я бы сказала на этой встрече, но подметил, но подметил. Да, возможно, это все-таки как-то... Возможно, в прошлом вы как-то общались, но при этом со скиптисом в этот момент, который вы загадали, отметил вас. Возможно, вспомнил, над чем вы вместе трудились, если вы трудились вместе. Также я не исключаю такие же примерно мысли. Дальше. Да, но здесь люди в общем плане, возможно, занимались, но здесь именно скопление народу, именно скопление какого-то, возможно, награждение, правда, какой-то какая-то была какой-то некоторый, я бы сказала, не праздник, а награждение. И праздником достаточно сложно назвать для этих людей. И вечеринка тоже не подходит. Возможно, также у людей было некоторое скопление в магазине, возможно, кто-то там какую-то какую информацию, да, допустим, по, по слуховому да, аппарату, слышна была некоторая информация, сугубо какая-то индивидуальная, попросим вас в подойти, вот, и, соответственно, здесь как-то мимо, возможно, прошли как-то друг друга люди, ну, мужчина заметил, но как-то с Юми-юми, но как-то из-под лобья. <свят> <свят> ну, какой-то такой момент. А возможно, женщины особо тут и некоторые даже и не заметили какого-то такого момента, когда нас ск со скептизом как-то посмотрел. Типа, знаешь, в вдогонку. Прошли мимо и вдогонку посмотрела. Посмотрел. <свят> <свят> вот. Да, но здесь, здесь везде народ есть. То есть, если вы какую-то одиночную ситуацию, что никого нигде нет, рядом нету, это не, не те условия. Здесь условия народ, какое-то награждение, какие-то подведения итогов, возможно, экзамены. На экзаменах встретились, да? Тут тоже может быть, в принципе. Возможно, на каком-то учреждении, возможно, все-таки в учреждении каком-либо. Тоже можете встретиться. Возможно, при других людях, при подружаньке, с подружанькой шли, увидели мужчину. Либо шли раздельно, но при этом там люди, которые как бы учителя были, что-то типа такого. Человек вас приметил, человек вас заметил, вы замеченные уж уйти не могли в этом случае, если какой-то такой момент, вопрос заметил ли он. Заметили здесь, да, и даже сильно. Поэтому вот здесь при каких-то таких условиях. Давайте мысли, что подумал, когда увидел вас. Если вы бывшая жена, то здесь, если вы бывшие люди вообще друг для друга, то здесь как-то все-таки некоторое есть только немного вспоминания о том, что в принципе вас связывало. Такое все-таки возможно, какие-то времена для себя. Не долькой надежда, а просто времена. Возможно, человек сам себя вспомнил какое-то в какое-то определенное время. Ну, когда-то я был вот таким-то, таким-то, таким-то, а сейчас я такой-то, такой-то, такой-то. Да, возможно, вспомнил какие-то, возможно, не лучшие годы, либо не лучшие обстоятельства в жизни при вашей встрече, но именно свои, не ваши с ним совместные, а так как он себя чувствовал, если вы расстались, еще раз говорю, если расстались если все как-то грустненько-плохо, то себя больше, тот какой-то момент встречи, что-то вспоминалось когда-то, когда он был другим человеком, это раз. Второй момент. Если, да, здесь, в принципе, может и наоборот быть. В плане чистейше но наоборот. То есть человек при той встрече подумал, как можно было бы с вами что-то сделать, но он не думал, что это возможно. Здесь вот такой момент и наоборот проигрывается по отношению к будущему. Немного я здесь перевернула, потому что здесь есть вот какая-то вот именно... Очень интересная стезя, очень сильно интересные карты, а, ну, как же сказать-то, типа как, типа как эллипса, Ну как, ладно, не не не это. И в таком моменте, и в таком. Типа, когда он в этот момент, он бы подумал, как бы было бы хорошо что-то с вами сделать, что-то с вами соорудить. То есть здесь но человек не давал прям сразу мысли, что возможно что-то с вами сделать, что-то с вами соорудить. Я вот к чему. То есть человек не предполагал развитие ваших совместных отношений, либо не ее какую-то серьезность, либо вообще чувство. Но при этом не предполагал, было бы неплохо создать семью, либо создать отношения. Здесь бы я бы сказала вот так и так. Но здесь про отношения идет речь. Про семью и про отношения. Какая у нас была семья и какой я был. Либо какой я мог бы стать с ней, но я не думаю, что это возможно. Ну, как-то проигрывается и так, и сяк. Потому что здесь очень сильно интересное вот такое. Очень сильное сочетание, что, в принципе, я могла бы и сказать, как эллипс. блин. Так. Сейчас каменистый. Возможно, если у женщины много было поклонников, тогда, в принципе, не был в себе уверен по отношению к этой даме. То есть если какая-то борьба за какое-то поклонничество было, то есть у женщины была не одна, либо в паре, либо поклонники, то здесь я бы сказала, что э, мужчина мог бы предполагать, что у женщины много поклонников и не давать себе особо больших шансов. Либо также шансов вместе создать что-то интересное. А наоборот ли это проигрывается? Не уверена. Да, вот и здесь о семья, о семейных взаимоотношениях, но то, либо какие они были бы, либо то, которые они будут, но я не даю на надежды. Вот именно какое-то безнадежное состояние, безнадежное, здесь очень сильно проигрывается именно в мыслях. здесь нет шансов просто нет шансов что нет шансов ни на возможно возобновление отношений да если что возобновлять отношения если вы здесь расстались то человека не дает никаких шансов и каких-либо надежд не дает вот здесь я бы сказала немножко не дает Да, если вы человеку совершили какую-то обиду, человек это помнит, либо человек, если как-то обижен на вас был человек, то человек, еще раз говорю, также не забыл. Есть присутствует некоторое чувство обиды, чувство безнадежности по отношению к вам. Либо то, что недостоин, да, либо то, что каким может быть жизнь, но недостоин, да? либо наоборот, то есть, какая у нас была жизнь, я недостоин. И у нас нет шансов на продолжение. Здесь бы я бы сказала больше какой-то вот такой оверлей. Поэтому вот, короче, как-то так. Давайте дальше. Наверное, такая сугубо индивидуальная позиция. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал розовый вариант. Что подумал, когда увидел вас и условия? То есть условия, условия какие, при каких условиях вы встретили, что он подумал, когда увидел вас. Условия, условия, условия, условия. Труд, труд, все перетрут, труд всему горал Голова, чашка Петри, смерть, труд, труд, деньги, труд, деньги и вспоминания. Дело мемориально, мемориально доску, да? Ой, а здесь женщина была не в настроении. Здесь женщина была У -у убийственно, У -у убийственно, не в настроении, чтобы давать привет. Но в итоге, может быть, и улыбнулась. Здесь женское не настроение полное. Мужчина был, чем-то, кстати, занят. Возможно, какое-то, знаешь, неудовлетворение. А возможно, кто-то просмотрел даже кинофильмы рядом. Ну, типа, работает, смотрит фильмы. Ну, такое бывает, я его частенько вижу на некоторых работах. Но здесь именно, возможно, что-то просто работало, там, не знаю, музыка на фоне, да, но здесь очень не до было, прям жучаешь. Очень-очень сильно вот какой-то такой момент. Но здесь был именно касаемо некоторых трудов, то есть мужчина был занят трудом. Либо работал, либо на чем-то, либо что-то собирал. Но здесь очень сильная шестерка чаш. Возможно, эта женщина вспоминала о некотором прошлом в этот момент. Либо вспомнила, что он когда-то мы с ним были знакомы. Но здесь как-то, я бы сказала, некоторое не настроение. Некоторое, что, что женщина подметила этого молодого человека. Но была в дичайшем каком-то вот прям фу. Фью, мне это не нравится. Что он подумал, когда увидел вас? Десятка мечей. Ну, что-то негативненько. Ну, давайте так. То Если, если вы не, не были знакомы, то вас, в принципе, воспринял как некий, некий как клиент, ну, клиент, как человек, который подходит, ну, как человек, который подходит. Не особо вас, как бы, человек приметил для себя. Если вы не были э, знакомы, то есть не воспринял вас всерьез, а просто как от как, как такого же человека, который там, к нему приходит, либо у него там спрашивает, либо ему пишет. То есть немножечко несерьезное отношение в чате встретиться. Ну, ну... А, на сайте знакомство, если нет. Здесь рабочие какие-то моменты на работе по работе по рабочим, возможно человек занят трудом, но если женщина была занята трудом, ну нет здесь скорее нет, я бы не сказала. Возможно кто-то если не был знаком, то человек у вас да, но а это как это, короче, это, я знаю, 50 оттенков стиль серого самого первого встречи главных героев. Если кто читал, прочтите, вот то же самое, в принципе, одно в одно. И когда она выходила из кабинета, человек понял, что что-то в ней присутствует, что-то там промелькает под юбкой, что-то она какая-то это, ну... Да, здесь может такое, кстати, проскальзать, что человек именно подметил, но не сразу, а после, как, в принципе, вы ушли, и не смог уже выбросить из головы немножечко. Ну, как бы заметил вас. Если люди не были знакомы... А, возможно, женщина узнала, как будто, ну, возможно, это кто-то из прошлого, но на самом деле вы похожи там на моего молодого человека, но не такой. Поэтому злого, да? Агрессия, злобу, все дела. Но здесь именно человек вас подметил, но не сразу, вообще, ни в коем разе. А после вашего взаимодействия, возможно, после ухода. Возможно, что-то спросил в догонку телефон, да? Номер, адреса и знание. Но здесь и здесь и да. А, возможно, они... А если знакомы, да? А если знакомы, там из прошлого, на самом деле он прошлый бывший, да? Окей. А если так? Если что-то из прошлого, что-то вас связывает в прошлом, да? Что это может быть? Но также человек вас не особо воспринял всерьез, возможно, просто какую-то некоторую вашу угрюмость и ваше некоторое раздражение, некоторое такое не очень такое активно-позитивное настроение, какую-то некую угрюмость, что-то она как-то как как грустненько. Как-то она какая-то грустненькая, но вас принял и подметил после, но здесь тогда более тогда акцент делается на том, что человек именно воспринял вас как личность, немного сугубо грустную и сугубо такую потерянную, и только потом также приметил после общения, после взаимодействия, после некоторого контакта с вами. То есть уже не выбросилось из головы. Если тут здесь вы не выбросились из головы, так как вот первая встреча, первое э, свидание, возможно что-то с прошлым связано, возможно мы в прошлом раньше были э, как-то что-то там было промелькало, вам не особо нравилось, а потом уже, но человек вас не забыл, если что имеется в виду после этой встречи человек вас не забыл и человек все-таки здесь возможно свидание, приглашение и аж даже домой, да. То есть здесь здесь понеслось. Здесь понеслось в пляс. Если так, то человек здесь не вытащил вас из головы. Ну, смотрите, если это 10 лет подряд, ну, смотрите, не все там 10 лет подряд будут вас голова держать. Так. Вот, поэтому вот здесь... И понеслось, и все, и пошло. Здесь именно началось за упокой, кончилось за, за хорошим. Вот как-то так. Но тогда сам факт того, что вы в таком настроении, человек себе подметил. Ага, ага, не смотрит, грустняво, значит, ну не я. Ага, ага, пообщались, что-то поделали, возможно, что-то что с детьми, возможно, что-то обсудили, возможно, что-то чем-то обменялись, либо колкостями, возможно, почему бы, собственно, и нет. Я не исключаю. А потом подметил, а потом подметил. Смотри, человек может еще и как-то разозлиться, либо как-то что-то у него не получится, либо у него не получилось какое-либо по отношению к вам какое-либо действие, которое он хотел совершить. Во. И, ну да, иногда такое бывает. Про -про -про Пробирает прям. Поэтому но у человека что-то не стрясло, что-то не случилось после того, как человек либо вам заявился, либо вам написал, либо вам сказал и тому подобное. И что-то не получилось, что-то очень сложно как-то. Что-то как-то сложно до нее добраться, либо сложно до нее дойти, либо сложно вот как-то что-то что творить. А может быть, она такая сложная и катастрофичная. Тоже может быть. А поэтому... А либо с ней сложно. Я не исключаю. С ней, с ней нелегко. Это непростая тебе детка. Да? Детка-конфетка. Поэтому детки-конфетки. За мной молчал старый, странный тип. О, странный курилка зашел, молчал. Вот. Но бывает. Не получилось, не стряслось, не сложилось что-то такое сказать. Но это как запоздала реакция. Запоздала реакция здесь может быть. Поэтому вот, ну, как-то вас подметил, подметил все. Забыть, за, забыть сложно. Забыть сложно, и в сердце невозможно. Да? Но вас, наверное, еще и плюсы рассмотрел. То есть я бы сказала, здесь даже немножко больше. Ну, рассмотрел ваше поведение, ваш настрой, чувствовал, как вы там все. Ау, ау, ау, ау, съели. Но здесь именно как-то не в настроении в жизнь, Дабы увидеть этого интересного человека. Ну, заметил, заметил, приметил, вводил, возможно, справки, а возможно, что-то что вот поспрашивал у кого-то я не исключаю. Ну, какая-то ситуация прям очень сильно такая сложненькая. Но что он подумал, здесь больше приметил вас, и приметил ваше настроение, приметил ваш настрой. Как и с вами порой сложно, либо ему сложно с вами, либо у него что-то не получилось. И на этом человек, конечно, завис. Но при этом пошло-поехало, мысли, пляс, а вас есть туда. Я бы не сказала, тут какой-то понравились, все там. Нет, здесь именно пошел, здесь именно какие-то такие события больше. Возможно, по работе, да, были. Он приметил как-то вас человек после этого. Так, давайте дальше. Давайте дальше. Давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас загадал третий вариант? Что он подумал, когда увидел вас? Давайте условия и мысли. Давайте, какие тут условия, какие тут условия. Вы его заметили. Первый человек вас не заметил. Человек был чем-то увлечен, занят, где-то витал в облаках. Это вот ты, начальница, ты спросила, слышишь? ты что смотришь, не смотришь? Что, что, что? Но человеку, возможно, вы от чего-то отвлекли. То есть, возможно, человек размышлял о глубоком, о высоком и тому подобное, но человек как-то был именно отвернут от вас. А вы его заметили первое. Либо вы у него, не знаю, он ждал автобуса, а вы у него... А можно там Римечка спросить? А здесь, возможно, также занят в нас ковырялся. <с> а вы подошли, а в носу нельзя. Хочешь, возьму мою. <с> Поэтому... Но здесь именно мужское отвлечение от встречи. То есть, э, мужчина, вы прошли, мужчина не заметил. Тоже, кстати, как вариант. Здесь может проигрываться. Он ну, до данной мысли ну, нереально. Что значит? Он вас-то не заметил. Ладненько, давайте дальше. Давайте дальше. Но здесь мужское, мужское, мужское, мужское отвлечение от чего-то. Не знаю, что-то, может, делал, может, как-то страдал. Да, здесь если мужчина от вас не заметил, то мужчина вас не заметил, пошел дальше. Давайте мысли. Мысли, мысли о вас. Какие мысли? Что он у вас подумал, когда вас увидел? Может быть, что? А что именно? Что-то для себя новое прояснил и выяснил. Что-то для себя очень сильно новое открыл. Возможно, в вашем образе, либо в том, как вы себя ведете. Но если не увидел, не могу сказать, что увидел. Ну, а возможно увидеть... А, не увидеть было невозможно, да, у кого-то такой момент? Окей. Если не увидеть было невозможно... То есть здесь, это, я, не, я не уверена, что тогда мысли проигрываются, но, в принципе, как, как хотите. А, да, но себе он на что-то, на что-то, на что-то о чем-то подумал. Возможно, у вас, ваш прошлый образ, если, в принципе, вы когда-то были знакомы либо чей-то образ, может быть, вы на кого-то были похожи, схожи по каким-то внешним данным и характеристикам, то есть, возможно, вас именно с какой-то картиной с кем-то сравнил и тому подобное, но здесь, я бы сказала, немного внешний, не, в, внешний вид и только то, как вы себя ведете, но здесь, вот как увидел, немножечко прошло некоторое озарение, но при этом человек вас сравнил. Возможно, вы там типа на актрису похожи и тому подобное. Ну, типа такого тоже человек, в принципе, мог, если вы его отвлекли, мог сказать. Да, но здесь услуги. Здесь, возможно, люди, женщина спросили какие-то услуги и тому подобное. Но здесь, здесь мог, мог произойти просто общение. То есть не только, да, там подумал, но и как общение. Оно могло, в принципе, здесь по такому сочетанию быть. Возможно, вы с кем-то общались старше себя, а он рядом да, стоял. Тут такое так же тоже может быть. То есть здесь происходит некоторое общение. Но здесь человек вас... Первый не, первым не заметил. Раз. Первый заметили вы. Второй момент. Здесь, возможно, вы у кого-то что-то спрашивали, но человек, в принципе, прошел мимо. Это два. Третий момент, что здесь может женщина у него спрашивать чего-то определенного. И он это, в принципе, как-никак ответил, либо дал, либо сказал. Это четыре. Здесь могла завязаться беседа о чем-либо. Но при этом человек у вас что-то для себя подметил. Если человек творческий, то, возможно, не знаю, новый творческий стих, да, новый какой-то творческий проект и тому подобное. Здесь может, кстати, проигрываться это. Человек вас с кем-то сравнил, возможно, Мерлин Монро, да, либо с кем-то из прошлого, либо с кем-то каких-то других женщин, которых он как бы особо не знал. Но, возможно, правда, с какими-то фото, либо с какой-то да так возможно вас когда-то бы вы были именно в прошлом тоже в принципе можно сказать но это не акцент это не первый момент вы дали мужчине вдохновение в этот момент вы дали человеку реальное вдохновение на что-то. Если это просто ваш знакомый, то человек, возможно, что-то творческое придумал в своей голове. Я не исключаю творческие идеи, фильмы, проекты, музыку, что-то такое. То есть, о, я знаю, о чем надо написать. О, я знаю, что надо это, это сделать. То есть вы дали творческий заряд. Раз. Второй момент. Если вы, в принципе, с ним когда-то общались, он может подумать о том, какая вы была, как были когда-то это два, но немножко конечно с грустью возможно в некоторых случаях возможно некоторое грустное отношение а, вспоминал возможно вы ему кого-то напомнили но здесь сравнивание придумания и именно чего-то какого-то нового ну как не знаю по увидел ее музыку написал увидел ее это сделал здесь проект вы мужику подняли, не знаю, зарплат может, подняли из-за того, что либо он вдохновение напитался, напитался, легко хоп, выдает стихотворение. Здесь вот какой-то такой момент. Очень класс, очень здорово. Вот. Ну, я бы сказала, как-то внезапно. Возможно, кстати, человек был в каком-то кризисе. Я не исключаю в таком сочетании, но ему что-то не давались. А вы... И все распахнулось у человека. Возможно, также приметил вас как некоторую загадочную личность, как и, в принципе, я не думаю, что тогда этот человек бы вам это не сказал. То есть человеку вам вы немного... Возможно, если вы вместе там немножечко загипнотизировали человека, что, в принципе, считали себя какой-то некоторой такой недотрогой интриганткой, что, в принципе, затрагивает человека в данный момент. Возможно, кого-то напомнили. Если вы в прошлом, то, то возможно, сравнивая вас с настоящим. Либо с прошлым вашим же. То есть когда-то, когда-то вы были каким-то давно. Возможно, если вы на эмоциях там что-то либо делали, то ваша эмоциональность. Человек вспомнил. Если что, сразу говорю. Но ну, вы дали какой-то некоторый заряд, некоторое вдохновение, апопеи, офигевание. Вот здесь вот да. Так, вот, вот, я бы сказала так, но на будущее, а возможно также, что в принципе да. Ну, здесь прям похоже как на творческих людей. Был коллегой. Ну, вы какой-то вклад свой совершили во что-то новое, интересное. Что-то человек для себя осознал, понял и тому подобное. Вот здесь прям сразу говорю. Некоторое пришло такое, хоп, и вот, вот что пришло, то пришло, дорогие мои. Так. Здравствуйте, кто у нас загадал синий цвет? Что он подумал, когда увидел вас? Так, условия и мысли условия при которых встретились и мысли о чем он подумал так условия о вот здесь так а может быть зимохолдный это это а вот это самое главное Здесь, возможно, здесь были при паре уже. Ну, то есть, пары две, знаешь, пара сошлись, и они увидели друг другу этот в паре, это в паре. Возможно, у кого-то были какие-то отношения, и во время этого произошло вот это условие. Ладно, давайте, это еще не все. Так что и мысли. Если вы бывшая, то человек ничего ни о чем не жалеет. Это я прям сразу говорю. Если бывшие бывшие встретились вдруг, вдруг не знаю, но вдруг как, то здесь человек в принципе ни о чем вообще не жалеет и больше рад, что у него кто-то присутствует в жизни и что э, у него составляет и именно такая жизнь, которая сейчас. Не жалеет ни о чем. Не жалеет. Вот здесь я прям сразу говорю: то есть, если какой-то такой момент жалеет о том, что когда-то были сам. Нет, вообще не жалеет о том, что был как-то с вами, либо что, что было с вами, не жалеет. Возможно, вспомнилось то, что было между вами, также. Но не жалеет, что это как-то случилось, это как-то стряслось. Если тут бывшие партнеры встретились под какими-то зданиями, возможно, с ЗАГСами, возможно, с какими-то такими учреждениями, в какой-то, возможно, ненастные какие-то погоды. Человек не жалеет. Возможно, человек вас встретил где-либо. Человек не жалеет, что был с вами, но и при этом... То, что было раньше возможно прокрутились какие-то ваши совместные поездки либо какие-то совместные дела либо проект либо отмечания либо какой-то праздник определенный с вами Возможно, здесь также у кого-то два... Ну, типа, она была сопровождением сопровождении мужчины. Здесь может быть и женщина в сопровождении с кем-то, но мужчина подметил также некоторое сопровождение. Кто-то подумал, что, в принципе... Кто-то думал, что вы... Э, здесь у кого-то из мужчин, давайте так, э, думала смелькала, что вы одна. Ну, то есть, немножко неожиданно, что вы с кем-то будете, либо у вас есть пара. То есть, как-то вы, как-то это подметил, возможно, человек увидел какое-то подтверждение того, что у вас произошло, то есть, у вас какие-то кольца, либо тому подобное. Человек бы, я бы сказала, здесь был достаточно удивился, либо как-то как думал, что вы одна, а вы не одна, и как-то как странно. Возможно, здесь женщина была с кем-то. С любовником, с еще ещё... С кем. Если женщина с любовником... Но я не могу, я не могу сказать, что здесь нам ну, уже сгадали. Простите. Здесь, здесь, здесь больше как все таки такие бывшие какие-то некоторые отношения, либо те, которые... В принципе... Здесь очень сильно пахнет тем... То, что человек увидел вас, но вы с кем-то были в паре. Но человек думал, что вы, вы одна очень был как-то в этом уверен причем, ну знал как-то, не, не знаю откуда, не знаю, человек знал, что вы одна, а вы не одна. Но человек увидел либо кольцо, либо человека, который сопровождал вас, либо кого-то, либо какое-то подтверждение, причем недооцененное, какое-то подтверждение. Человек не жалеет то, что было между вами, не жалеет того, что прошло. Возможно, вспомнил какое-то определенное событие, но при этом, возможно, какой-то праздник, какое-то отмечание, либо, может, вы, а может вы на отмечании каким-то встретились, тоже пойдет. В принципе, что-то именно определенное вспомнил по отношению к вам. Но здесь бывший. Я, если это нынешний, я не могу сказать, что это какой-то нынешний. Нет, здесь это какой, я бы сказала, это тот человек, с кем больше. Здесь, в принципе, как априори, с тем, с кем были. А если тайный молодой человек, друг, и с кем-то вас увидел? Нет, просто я поймите, как здесь, здесь человек, с кем были отношения. Я не могу сказать, что просто нет, как будто здесь были отношения. Вот хоть умри, хоть как. Нет, здесь, здесь бывший. Здесь бывшие, здесь встреча, и мужчина не вот не могу по-другому сказать. Мужчина ни, ни о чем не жалеет. Вообще ни о чем. Ну, было и было. То есть, вот здесь я прям сразу. Было и прошло. Да, здесь больше, я бы сказала, такой момент. Ну, потому что не до этого. Потому что человека много делал, я бы сказала, больше. Да. Всегда человек у вас занятый, если что. Всем, чем, чем угодно. А, возможно, не только бы работой, да? Ну, возможно. Так, а я, если... А вдруг какой то прав другой? При условиях Машевого молчания, если вы с ним не разговаривали очень долгое время, то тоже бы сказал. Если... Но это тогда условие должно, что этот человек вам немножечко... Он вам не друг. Он ваш не то что враг, но и... Возможно, когда-то был просто близким. Давайте так. Здесь, в принципе, может проигрываться. М -м да. Что если человек у вас был, в принципе, у вас ничего нету, просто, возможно, какая-то тайная связь, да? Тайная связь? Если вы с человеком имеете тайную связь, а вдруг семерка жезлов мне вот это не подтверждает? Если вы любовник, правда, вы загадываете любовника, но которого никто, ни кто о ком не знает. И все равно, все равно в одном и том же. Подтверждение может быть не только, а может быть еще и дети, да? <смех> чем то человек не знал. Я бы сказала, что это тогда в здании, в учреждении, где-то, где-то в определенном каком-то. Человек тут верен своим амбициям, то, как он думает, то, как он считает нужным, он всегда будет уверен в себе и в своих словах. Я говорю сразу, человек уверенный, человек ни о чем не жалеет, человек просто что-то вспомнил, возможно, из прошлого, из события, чего, возможно, также ограждался. Просто нахлынул, тоже можно сказать, но не с таким контекстом, как у третьего человека. Человек вспомнил что-то с вами связанное, какое-то событие, какой-то момент, не знаю, картину писал, не знаю, праздник, возможно, какой-то, возможно, какое-то домашнее мероприятие, то есть здесь праздничное домашнее мероприятие, какой-то определенный отрезок взаимосвязи между вами человек просто вспомнил. Также, если у вас какие-то тайные отношения с этим человеком, что-то также вспомнил из того, что когда-то было, из того, что когда-то прошло. Но человек, если порвал, либо как-то, он всегда верен своим убеждениям, он всегда отвечает за свои слова. Я прям сразу говорю, здесь твердый нрав и твердый сам по себе в своих каких-то убеждениях человек то есть не жалеет о том что вас там пропустил нет здесь скорее смиряется с тем что происходит в данный момент сейчас будь то вы не вы вот возможно просто как некоторое смирение о том что было когда-то либо было либо просто вспомнил какую-то определенную с вами ситуацию если, допустим, человек с тайное отношение у вас с этим человеком, в принципе, он совсем-совсем тайный, совсем-совсем тайный, либо ваш тайный такой поклонник, но при этом, я бы сказала, все равно в любом случае здесь вспомнил что-то, что вас связывает. Либо связывала раньше, либо какое-то определенное событие, к чему, возможно, вы также пришли. Подведение итогов к чему вы пришли. Тут, в принципе, если вы действующий партнер, можно сказать. Но я бы вот, вот это в последний момент бы только сказал. А так, здесь вот какие-то такие моменты. Но здесь больше вот такое читается, нежели вот последний. Честно, вот я бы прочла больше первое. Ладно, ну здесь учреждение, здесь может что-то здесь конкретное произошло, может быть именно в конкретном определенном месте, да, тоже может быть. Поэтому вот, короче, как-то так, дорогие мои, спасибо за то, что вы досмотрели до конца, спасибо вам за лайки, за комментарии, ставьте, пожалуйста, лайки и комментарии, а также подписывайтесь, ставьте уведомления, чтобы не пропустить следующие новые видео, поэтому, если что, если вы хотите знать про карты немножечко больше, милости бросим на Бусти, еще у меня второй канал, есть там тоже много чего. Грустнявый, не со, вот соглашусь. Грустнявый. Поэтому спасибо вам за то, что вы были со мной. Желаю вам всего самого лучшего и пока-пока.